Приехали из города Сибай, получили вактовку команды. Машина хорошая, ребята волосы, подготовили, делают подготовку. Сейчас поедем домой. Все хорошо, отлично. Рекомендуем, обращайтесь.